Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и ребята-разработчики выложили нам информацию о том, что грядет халява. И слава богу, халяву я люблю. Ну а перед тем, как мы продолжим, быстренько нажимай на кнопочку подписаться и ставь колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Поддержи развитие нового, потенциально уматового, классного, веселого, интересного, познавательного канала. Буду тебе безумно благодарен. Спасибо за твою подписку и за твой просмотр. Итак, ребят, будем твоей Валентинкой. Что это обозначает? Это обозначает, что с 10 по 14 число... Зайдите, ребят, в игру И заберите себе халяву Что входит в состав халявы? Первое. С 11 по 15 февраля 7 побед во взводе Принесут вам один из вот этих вот Аватарчиков. Кому надо, кому не надо Это уже дело такое. Факт в том, что Можно будет получить коллекционный Предметик, почему бы, как говорится, и нет Да, это не тот коллекционный предмет, который Можно поменять там на свободку, либо на Голду, но в коллекцию, почему Бы и нет. И я еще Безумно, безумно рад, потому что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 великолепную игру. Я реально продал всего две машины и очень сильно об этом жалел. И вот Валентайн одна из этих двух машинок. А значит, он наконец-то вернется на свое законное место, чему я безумно рад, а разработчикам безумно благодарен. Итак, ребят, не пропустите, успейте. Просто зайдите в игру в указанный период времени и заберите свой набор халявы. Что может быть вкуснее, чем что-нибудь бесплатное? Ну, наверное, только то бесплатное, за что вам еще и доплатят. Но сомневаюсь, что такое когда-то произойдет, хотя было бы неплохо. Спасибо вам большое за просмотр. Бегом за халявой в указанный период. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и обязательно, обязательно напишите мне, будете ли вы сражаться за вот эти аватары, потому что я пока не планирую. Хотя во взводе играю довольно часто. Если вы хотите играть со мной во взводе, в том числе на стримах, ребят, на стримах играю абсолютно бесплатно. Для того, чтобы играть со мной на стриме абсолютно бесплатно в компашке, пожалуйста, отправляйте свои приглашения стать друзьями в игре. Я буду безумно рад вам в списке своих новых знакомых И обязательно возвращайтесь на мои видео На данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего, мира Ну и обязательно спокойствия Пока-пока